Les catapultes de César Whoa! Виктори Роман. Что случилось, гей бонус? Разве ты не хочешь поиграть с моим другом? Это очень глупо с твоей стороны. Ты заставил нас долго ждать. Какой у нас приятный голосок. Очень музыкальный. Я не виноват, мне пригадали устроить нападение. Ты нас хорошо понял. Разве мы не устроили тебе замечательную драку? За что это на мою голову? Разве ты ничего не хочешь сказать, Обеликс? Ой, я не забирал, но пытаюсь. Откажи своим солдатам гайбонус, какой их ожидает прием.